Сегодня я хочу рассказать вам несколько слов о съемных протезах. Съемные протезы в стоматологии – это одна из самых сложных конструкций, которую мы можем изготовить по той простой причине, что съемный протез в норме он имеет некоторую подвижность, и, соответственно, адаптация к съемным протезам занимает гораздо больше времени, чем к любым другим ортопедическим конструкциям. По этой же самой причине мы, как правило, предлагаем вариант выбора пациентов в качестве съемного протеза, но я лично всегда своим пациентам на приеме говорю о том, что эта конструкция будет наиболее сложной, что привыкнуть к ней будет тоже достаточно непросто, и восстановление жевательной эффективности у нее будет проходить примерно на 40-50% процентов с точки зрения тех исследований, которые были проведены. Что это значит? Съемный протез – это конструкция, которая изготавливается у пациентов при полном или частичном отсутствии зубов. То есть, предположим, пациент потерял все боковые зубы на нижней челюсти, на верхней челюсти, или, в принципе, все зубы. Силу разных причин, которые мы сейчас рассматривать не будем. И в, в данном конкретном примере у него будет два способа восстановления отсутствующих зубов. Это либо установка дентальных имплантантов, либо изготовление съемного протеза. Дентальные имплантанты по определению являются более сложными инструментами для восстановления зубного ряда, то есть это хирургическая манипуляция, более длительный срок, более сложная реабилитация, значительно больший бюджет. И съемные протезы, которые являются максимально э, простым и быстрым на сегодняшний день методом восстановления отсутствующих зубов. Однако эта кажущаяся простота э, таит в себе несколько э, моментов, которые не, не очевидны из первого взгляда. Адаптация к съемным протезам достаточно сложная, по той простой причине, что съемный протез имеет норме, как я уже сказал, некоторую подвижность. И в процессе приема пищи, как правило, пациент жалуется на то, что протез начинает ему натирать, у него появляются болевые ощущения, он не может пережевывать пищу, и все это требует дополнительных встреч и коррекции съемного протеза. Кроме того, съемный протез, занимает достаточно большой объем в полости рта, как правило, приводит к незначительному нарушению дикции, приводит к нарушению э, ощущения вкуса от знакомых продуктов по той причине, что закрываются рецепторы, расположенные на небе. И, конечно же, говорить о том, что пациент на 100% адаптируется к съёмным протезам, ну, наверное, не получится. И, кроме того, при отсутствии условий для фиксации съемного протеза, то есть при отсутствии выраженного альвеолярного гревня, при ситуации, когда... Э, Изначально не было условий. Фиксация протеза у пациентов и на верхней, и на нижней челюсти оставляет желать лучшего. И в этом случае, как правило, мы рекомендуем пациентам пользоваться таким достаточно распространенным на сегодняшний день средством, как корыка. Это крем для фиксации зубных протезов. И мы всегда предоставляем пациенту этот крем в подарок на этапе завершения ортопедического лечения, особенно со составлением съемных протезов. И он позволяет несколько сгладить дискомфорт и улучшить, а также уменьшить процесс адаптации к использованию съемного протеза. Съемные протезы остаются одним из вариантов восстановления зубного ряда. И опять же, помните, что этот вариант может быть как постоянным вариантом, то есть пациент может носить этот протез постоянно в силу разных причин, либо временным вариантом, когда идет либо временным вариантом, когда нам необходим временной интервал для подготовки условий для имплантации, либо для того, чтобы пациент психологически подготовился к необходимости проведения хирургических манипуляций или по какой-то еще по причине. Берегите себя, друзья, и помните, что профилактика и своевременное обращение к стоматологу поможет вам избежать в будущем очень многих проблем.